Актуальная акция по этому тренажеру под видео. Вас приветствует интернет-магазин sportnit.ru Представляем вашему вниманию коммерческий спинбайк DFC B900. Тренажер с тяжелым, уравновешенным маховиком весом 20 кг. Оснащен бесшумной магнитной системой нагружения. Регулировка нагрузки бесступенчатая с помощью рукоятки на корпусе тренажера. Максимальный вес пользователя 150 кг. Общий вес тренажера 64 кг что является хорошей гарантией надежности при коммерческом использовании. Данный тренажер можно использовать как дома, так и в фитнес-клубах. Выдержит любые нагрузки. Тренажер рассчитан на высокую интенсивную нагрузку. Актуальная акция по этому тренажеру под видео. У нас вы получите самую лучшую цену и дополнительный год гарантии.